Volkswagen Passat 2000 года. Внутри личинки поломались детали. И машина только закрывалась, но не открывалась. Сейчас покажем, как это все работает. Открывается, закрывается. Есть определенные люфты, но это все уже от времени. Так что, если у вас сломалось, приезжайте, все починим. Сделали человеку три-два дополнительных ключа. Удалили из памяти все старое и завели, записали новые ключи. Первый ключ заводит. Ложим его. Второй ключ заводит. И наш сервисный ключик. Человек обратился, он хотел сделать себе выкидной ключ с пультом. Но, к сожалению, тут ранее поработали другие мастера, автоэлектрики. И этого сделать невозможно. Ну ничего, у нас есть свои ребята. И будем теперь делать еще сигнализацию. Сделано было два ключа. Удалены из памяти все старые ключи. И на фото видно, что у каждого ключа имеется свой ID номер. Это были сделаны не копии, а оригинальные ключи прописанные в машине. Понадобятся наши услуги? Звоните.